Ректор Ильшат Гафуров и ректор Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан Тимур Ядгаров подписали соглашение о сотрудничестве. Все, что связано с банковским делом, с экономикой, значит, с IT-технологиями, как мы с вами Ильич, и обговаривали, когда были у вас хотели бы рассмотреть возможности сотрудничества, не открывая никаких филиалов. Ректор Ильшат Гафуров провел рабочую встречу с представителями Еврейской национальной общины Республики Татарстан в Казанском университете. Молодежь будет знакомиться не обязательно с религиозными, а просто с ценностями, которые несет наш народ. Труба горения Казанского федерального университета теперь в списке уникальных научных установок России. Эта установка у нас активно используется в различных проектах с нефтяными компаниями, в первую очередь компаниями «Татнефть», компаниями «Газпромнефть», а также зарубежными нефтяными компаниями. Всем привет! В эфире «Универ А в студии Н.Ж. Минибаева. Ректор Ильшат Гафуров принял участие в торжественном приеме от имени президента Республики Татарстан Рустама Миниханова в изнаменовании освящения собора Казанской иконы Божьей Матери.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 Два проекта Казанского федерального университета стали победителями Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел». Они вошли в список шести проектов Татарстана, направленных на разные сферы поддержки и реализации добровольчества. По итогам конкурса Татарстан третий год подряд становится победителем конкурса. Проекты будут реализованы в 2022 году.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 Соответственно, и также здесь имеется э, штуцера для размещения тер термопар. После сборки данная модель размещается в уже большой трубе, в которой создается обжимное давление. Затем после создания термобарических условий ученые могут приступать к исследованиям. На данный момент э, на ней исследуются различные э, процессы, э, проводится физическое моделирование по закачке химических агентов, газовых агентов